Приветствуем! В данном видео мы проведем с вами обзор сайтов ruTradingView.com и ruInvesting.com, которые мы используем для наблюдения за графиками движения цен. Эти сайты очень похожи, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, которые мы сегодня с вами посмотрим. После этого вы сможете определиться, каким из них пользоваться. Начнем с ruTradingView.com. Заходим на сайт. Если еще не регистрировались, пройдите процедуру регистрации и потом выполните вход. Что здесь есть? Есть скринер акций. Можно настроить разные параметры сортировки компаний. Например, давайте посмотрим, сколько компаний, акций которых торгуются на американском рынке, анализируют этот сайт. Для этого выберем США и видим, из каких компаний мы можем выбрать. Еще здесь есть закладка «Скрипты». Здесь можно посмотреть описание индикаторов, которые помогают выявлять нам тренды и находить лучшие моменты для открытия и закрытия позиций. Это, например, индикатор объема, CCI и средние скользящие. Переходим на закладку «График» и посмотрим возможности этого сайта с бесплатной подпиской. Пошаговые инструкции по настройке вида графиков и индикаторов, которыми мы пользуемся, будут даны в курсе обучения отдельно в PDF-формате. Если вы еще не состоите в Международной ассоциации независимых инвесторов и хотите научиться грамотно инвестировать на зарубежном фондовом рынке, проходите по ссылке под этим видео, мы поможем подобрать подходящую для вас стратегию инвестирования от 100 тысяч и обучим. Итак, тикер финансового инструмента можно набрать вот здесь. Например, Яндекс. Далее необходимо выбрать из выпадающего списка. Если хотите наблюдать за графиками акций, торгующихся на американском фондовом рынке, то выбирайте тикеры с американским флагом. Цена на графике тогда будет отображаться в долларах. Вот строка финансового инструмента. Здесь мы видим тикер, таймфрейм, название биржи, Открытие, закрытие, минимум и максимум последнего бара в данном случае. А также разницу между текущей ценой и ценой закрытия предыдущего торгового периода в абсолютной величине и в процентах. Раз здесь включен у нас дневной таймфрейм, то и видим разницу между текущей ценой и ценой закрытия вчерашнего дня. Если вы наведете мышку на какой-то другой бар, то увидите открытие, закрытие, минимум и максимум именно этого бара. О финансовом инструменте можно еще посмотреть вот здесь. Нажимаем «Еще». Здесь сводный по разным индикаторам технический анализ. И вот тут фундаментальные показатели. Также есть сайт компании, куда тоже можно перейти и почитать раздел для инвесторов. Вот в этом разделе находятся различные новости. Давайте это свернем. Также тикер финансового инструмента можно добавить в список для наблюдения вот здесь. Давайте здесь наберем, например, компанию «Диснейленд». Вот это окно с котировками можно настроить. Давайте сделаем пошире. Например, можно добавить объем, изменение в абсолютной величине. Давайте это пока уберем. Объем у нас виден еще вот здесь. Удалить ту или иную компанию или финансовый инструмент можно просто вот нажав на крестик. Для переключения графика одной компании на другую компанию нужно кликнуть по тикеру или набрать вот здесь, как я это уже показывала. По умолчанию в бесплатной версии на компьютере можно создать всего два или три списка. Но добавить список, удалить или переименовать можно через мобильное приложение. Еще можно выделить тикеры красным флажком и они тоже тогда попадают в отдельный красный список. Тикер можно переместить из одного списка в другой список. Тогда из этого списка он исчезнет. Или можно просто добавить. Тогда тикер будет виден в обоих списках. Список вот таким образом можно скрыть и открыть. А можно просто сдвинуть. Вот тут можно посмотреть календарь отчетности на ближайшие дни. Можно переключиться на интересующий вас рынок, российский или американский это актуально для спекулятивных опционных стратегий, которые используются как раз во время отчетов компаний при резкой волатильности. Об этом подробнее в продвинутом курсе нашей ассоциации. Скрыть вкладку можно здесь. Смотрим дальше. Вот эту панельку с покупкой-продажей тоже можно скрыть. Правой кнопкой мыши по вот этим точечкам кликаем и нажимаем «Скрыть панель покупки-продажи». Вернуть ее можно через настройки графика в разделе торговли, вот, отобразить панель покупки или продажи. Также панель заявок и стакан цен еще можно включить вот здесь. Если захотите потренироваться в совершении сделок на демо счете прямо на этом сайте. Вот так вот он выглядит, то есть после совершения каких-то сделок здесь у вас будут видны ваши заявки, история, состояние счета и так далее. В этом же разделе, не выходя на главную страницу сайта, можно открыть скринер акций. Можно писать какие-то заметки. Раздел этот можно открыть на полный экран, свернуть или совсем скрыть. Переходим далее. Стиль баров можно выбрать вот через эту стрелочку. Звездочки отметить те, которые вас интересуют. И они будут вот доступны в этом меню для быстрого доступа. Таймфреймы, то есть торговые периоды, выбираем здесь. Также отмечаем нужные звездочками. И вот они будут вот здесь вам в этой строке видны. Переключатели временного периода находятся вот здесь. То есть можно выбрать, чтобы на экране отразился график, например, с периодом один год то есть, вот видите, начало графика 9 апреля 2019, конец графика 9 апреля 2020 или, например, начало текущего года. И, естественно, таймфрейм будет разный в этих случаях. Например, если посмотреть график за весь период существования компании, то таймфрейм включится месячный. Давайте посмотрим. Вот видите, переключился на месячный таймфрейм. То есть один бар, один месяц. Если включить на экране график за последние пять дней, то таймфрейм включится 5 минут. Увеличить временной период или уменьшить можно колесиком мыши. И при этом таймфрейм тогда не переключится. Но бары сузятся или расширятся. То есть, график можно двигать влево-вправо, зажимая левую кнопку мыши. Если хотите посмотреть график в какую-то конкретную дату в прошлом, то можно воспользоваться кнопкой «Перейти». И нужно здесь набрать дату в формате «Год», «Месяц», «День». Для этого лучше всю ее стереть и написать дату в этом формате. Например, 2019, апрель, девятое число. Вот так выглядит переход на конкретную дату. Чтобы вернуться к текущему дню, нужно нажать вот сюда. «Величину баров». Регулировать можно, зажав и удерживая левую кнопку мыши на ценовой шкале. Потянув вверх, бары увеличиваются, потянув вниз, бары уменьшаются. И еще бары увеличить можно двойным щелчком мыши по ценовой шкале. Объем, кстати, также можно увеличивать или уменьшать, двигать вверх или вниз. На графике можно посмотреть дивидендные даты. Давайте переключимся на компанию, которая платит дивиденды. Вот так это выглядит. Видно дату и сколько было выплачено на каждую акцию. Также можно увидеть дату прошлых отчетов компании о доходах, результаты и можно также увидеть и будущую дату. Дату отчета компания может менять. Ну, примерно вот можно посмотреть и сориентироваться, когда ждать отчет. Список различных индикаторов находится вот здесь. Если отметить звездочкой, то вы эти индикаторы будете видеть у себя в избранном. Есть, правда, в бесплатной версии ограничения по количеству индикаторов. То есть установить на график в TradingView можно не более трех индикаторов. В установленных индикаторах можно изменить настройки через вот этот значок. Можно скрыть индикатор. И можно скрыть название индикатора. Двойным щелчком по графику можно скрыть индикаторы, которые находились внизу на отдельных панелях. И также двойным щелчком можно их вернуть. Вот здесь можно включить какой-нибудь график по фундаментальным показателям. Настроить, например, в виде гистограммы или в виде точек. И перетащить его на график. Чтобы убрать его обратно вниз на отдельную панель, наводим мышкой вот на эти три точки и нажимаем «Переместить ниже на новую панель». Чтобы удалить, нажимаем на крестик. Вот здесь находятся шаблоны индикаторов. Свой шаблон в бесплатной версии можно создать только один. И «Оповещение» тоже можно создать в бесплатной версии одновременно только одно. Вот здесь можно сравнить график одной компании с какой-то другой, например, конкурентом, или посмотреть, как акция двигается относительно того или иного индекса. В бесплатной версии на этом сайте доступен симулятор рынка. Хоть и в несколько ограниченном варианте, но все же очень помогает в тренировке видения рынка. Для этого нажимаете вот сюда. Появляется вот такая красная полоса. Ее нужно откатить, поставить на ту дату, с которой вы бы хотели потренироваться. Давайте поставим, например, вот на 14 марта. Увеличим немножко размер баров, чтобы нам было их лучше видно. Регулируем скорость и запускаем. И вот, пожалуйста, график двигается. Можно остановить и переключать по одному бару через вот эту кнопку. И если вернуться хотите к текущему дню, нажимаете вот сюда. Теперь посмотрим инструменты рисования, которые пригодятся нам для анализа графиков. Находятся они вот на панели слева. Отмечаете звездочками то, что вам интересно. И тогда эти инструменты, которые вы отметите звездочками, появятся у вас на отдельной вот такой панели для быстрого доступа. Эту панельку можно скрыть, нажав вот на вот эту звездочку, и вернуть эти инструменты выбранные, также нажав на эту звездочку. Или вот можно их передвинуть и установить вот здесь, например. Когда вы нажимаете на тот или иной инструмент рисования, давайте, например, возьмем вот параллельные линии, то они, во-первых, вот загораются, подсвечиваются цветом, и появляется такая панелька с настройками этого инструмента рисования. Давайте вот начнем рисовать. Подвинем панель вот сюда поближе. В настройках. Можно что-то подправить, изменить. Как правильно рисовать тренды и как ими пользоваться, будет дано в отдельном уроке курса. После того, как настроили, кликните по пустому полю и панель с настройками инструмента исчезнет. Чтобы ее вернуть, нужно навести мышкой на рисунок, чтобы он выделился. Вот В тренде это, например, такие вот три точки. Кликните и панель с инструментами снова появится. И можно внести тогда какие-то изменения или, например, вовсе удалить. Если, например, воспользовались кистью, что-то нарисовали, удалили и хотите, например, подвинуть график, а кисть продолжает что-то рисовать, то чтобы от нее избавиться, нажмите на перекрестие. И тогда сможете снова, например, двигать график. Инструмент ⁇ Линейка ⁇ позволяет оценить, насколько процентов изменилась цена за определенный период или насколько процентов цена может измениться, достигнув определенного уровня. Вот этот значок позволяет увеличить масштаб в каком-то конкретном месте. Например, вы... Покрупнее хотите рассмотреть, что происходило с ценой, ну, вот, например, 21 декабря 2018 года. Берете вот этот инструмент, ставите. И вот, пожалуйста, сейчас мы немножко сузим. Вот масштаб баров увеличился. Вернуться, уменьшить масштаб, можно нажав вот на эту кнопочку. Вот эти значки отменяют последнее действие или возвращают последнее действие. Удалить все рисунки. Давайте, вот, например, возьмем снова кисть, нарисуем. Удалить все объекты рисования. Аналогично выглядит и функционирует график на сайте ruinvesting.com. Переходим на сайт, регистрируемся, если не сделали этого ранее, и нажимаем «Вход». На этом сайте, так же как и на TradingView, есть скринер. Находится он вот здесь, «Котировки». «Акции», «Фильтр акций». Выбираем «Страну» и видим, из скольких компаний можно выбирать, сортируя их по различным критериям. Здесь есть готовые фильтры и можно сохранить какие-то свои настройки. Еще здесь есть календарь отчетности и календарь дивидендов. Чтобы посмотреть отчет какой-то конкретной компании, Нужно нажать на фильтры и ввести тикер. Точно так же с дивидендами. Далее переходим в портфель. Вот в этой строке добавляются тикеры. Также ориентируемся по флагу. График какой биржи хотите наблюдать. Для удаления того или иного тикера нажимаем на крестик. Нажав вот на этот плюсик можно создать разные портфели. А Нажав вот на эти три точки, можно удалить тот или иной портфель. Теперь давайте посмотрим на график. Вот в таком виде он всегда открывается. Переключаемся на полноэкранный режим. Далее можно настроить вид графика, например, включить бары. Выбрать здесь необходимые индикаторы. На данном сайте их можно установить любое количество, в отличие от TradingView. Но выбор индикаторов здесь гораздо меньше. Далее нужно будет сохранить свои настройки дав им какое-нибудь название. У меня уже есть несколько шаблонов, графиков. И чтобы выбрать, нужно нажать вот на этот значок. Этот сайт в бесплатной своей версии, в отличие от бесплатной подписки на TradingView, позволяет делать множество разных шаблонов-индикаторов. А также можно установить неограниченное количество оповещений по достижению цены того или иного уровня. Выбор таймфрейма – Переключается так же, как на Trading View. Инструменты рисования тоже находятся слева. Правда, их тут нельзя вынести на отдельную панель для быстрого доступа. Но настройки инструментов здесь такие же, как и на Trading View. А вот схему расположения графика через вот этот значок можно настроить здесь по-разному. То есть на инвестинге, в отличие от TradingView, на одном экране можно наблюдать за несколькими компаниями сразу. Для этого нужно, правда, убрать галочку с «Применить инструмент на всех графиках», и тогда можно каждое окошко настроить на какую-то конкретную компанию. Чтобы в этой группе компаний рассмотреть одну из них покрупнее, в правом нижнем углу, можно переключиться на полноэкранный режим. И здесь же выход из полноэкранного режима. Или на одном экране можно наблюдать за одной компанией, но, например, с разными таймфреймами. Для этого как раз нужно поставить галочку «Применить инструмент на всех графиках» и убрать галочку «Применить интервал на всех графиках». И вот здесь, например, будет «Одна неделя», а здесь, например, будет «Один день». Так же, как и на TradingView, график на этом сайте и объем можно двигать с помощью мышки, а можно вот с помощью вот, вот этих значков. Чтобы перейти в другой список или добавить инструмент к этому списку, надо выйти из полноэкранного режима и вот здесь тогда добавить инструмент. Чтобы удалить какой-нибудь инструмент из списка, нужно переключиться в закладку «Резюме». И удалить. Потом снова нужно будет перейти на график и выбрать нужный шаблон. Поэтому, если для вас важна скорость доступа к графикам, то тут выигрывает TradingView. Вот, например, у меня сделаны закладки на оба эти сайта, чего и вам рекомендую сделать после того, как вы настроите на графиках все необходимое. На TradingView попадаем сразу на график. А на инвестинге, чтобы добраться до графиков, нужно сделать несколько действий. Выбрать портфель, перейти в график, загрузить нужный график ну и перейти в полноэкранный режим. Итак, мы рассмотрели с вами возможности сайтов rootradingview.com и investing.com с бесплатными подписками. Какой же сайт все-таки выбрать? Рекомендую оба, так как у обоих сайтов есть свои достойные плюсы. И еще, так сказать, для подстраховки, потому что очень редко, но, к сожалению, бывают сбои в изображениях графиков. Было таких пару случаев на TradingView. Поэтому стоит иногда смотреть графики на разных сайтах, чтобы это заметить. Исправить такие глюки помогает только смена аккаунта, так как служба поддержки в таких случаях отправляет на платную подписку. Почему мы для наблюдения за графиками используем эти сайты, а не смотрим графики на платформе, на которой делаем сделки? Потому что мы инвестируем через интерактив брокерс, а на графиках платформы ИБ нет нужных нам настроек в индикаторах. И по бесплатной подписке цены котировок там запаздывают сильнее, нежели чем на этих сайтах, где данные с бесплатной подпиской обновляются один раз в секунду, что вполне достаточно для инвестирования в акции. Если вы еще не состоите в Международной ассоциации независимых инвесторов и хотите научиться грамотно инвестировать на зарубежный фондовый рынок, приходите по ссылке под этим видео. Мы поможем подобрать подходящую для вас стратегию инвестирования от 100 тысяч рублей и обучим. Успехов вам и всего самого доброго!